получал человек в уральском банке кредитную карту на 569 113 рублей. 92 копейки это бухгалтерская выписка банки которую э, вот в таком виде они ее очень очень редко 1 процентом 5 процентов из 100 предоставляют и вот смотрите 23 июля в тот момент когда человек передал свой кредитный договор в банк в банке проходит операция выдача кредита правильно да. какая происходит операция в банке детально приходят деньги то есть вы увеличиваете своим договором активы организации банка в данном случае потом когда вы получаете деньгами то есть вот этот ваш кредитный договор в виде одной бумажки разменяли на мелкие купюры на билеты банка россии вот следующая операция за деньги банк перечисляет на карточку идет расход в итоге на конец дня сальдо равно нулю вы Дали банку денег в виде кредитного договора. И банк вам разменял на мелкие купюры ваш кредитный договор. И равно нулю. Никто никому ничего не должен. Вы прокредитовали банк. Это бухгалтерский учет, с которым не поспоришь. Вот смотрите, человек начинает следующего месяца, через месяц 23 августа, приносить деньги в банк. То есть платить по кредиту. И смотрим, в какую строку расходов попадает его платеж. В расходы. Это как так? То есть я принес деньги в банк, его записывают в расходы. Так а почему пишут-то в расходы? Потому что все перевернуто, с ног на голову. И все, это вот идет расход, погашение процентов в один карман банкиру, 1800 идет погашение кредита в пределах срока в другой карман банкира, погашение начисленных процентов в третий карман банкира, 100 рублей в четвертый карман банкира, и вы просто уже набиваете карманы банкиров. Нужно осознать, что вы кредитуете банк. Есть такое понятие банковский мультипликатор. У них нет денег вам их давать. Только когда вы передали кредитный договор в банк, ваш банк увозит его в ЦБ и в ЦБ под ваш кредитный договор берет деньги. Если вы прочитаете все, что связано с Центральным банком нормативные документы, регулирующие деятельность Центрального банка, там четко написано, Центральный банк выдает только обеспеченный кредит, то есть под залог. Залогом выступает Ваши кредитные договора. То есть Уральский банк увез вот этот кредитный договор в ЦБ. И получил под него в 23 раза больше денег. Вот на каждые 42 500 вами подписаны в кредитном договоре, ваш банк получает 1 миллион эмиссию с ЦБ.